Совершенно тоже наши игры. Если есть вопросы, вы, пожелания, давайте, я могу. То, что мне там просили, я уже забыл. Корабли и новогодний снег. Корабельный мостик светает просили там. Что там, там что Морская тема, вообще моя Поэтому песня песня «Юных моряков», тем более два на училища училищах, Может, еще пришлют? <свист> <свист> так. <свист> так. Ну вот, я начал концерт с такой темой важной, о наших защитниках. Вот, <свист> я еще одну такую песню написал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 Паят на непрятвеканей, Вы бессмертные люди, Такая уж должность дана Нашей русской землею Для лучших ее сыновей. Нашей русской землею Для лучших ее сыновей. Колоса, голоса, то ли это гречиха гудит, то ли топот полков в и носят ветра, То ли тень самолета над самой крышей летит, То ли над Родиной нашей побед нанесется ура! То ли над Родиной нашей побед нанесется ура! Ваши средние братья под ядрами бородина, ваши старшие братья, понятно не ней, вы бессмертные люди, такая уж должность дана нашей русской землею для лучших ее сыновей. Ваши средние братья под язвами бородина Ваши старшие братья не но не предвекали. Вы бессмертные люди Такая уж должность дана Нашей узкой землею для лучших ее сыновей Вы бессмертные люди Такая уж должность Дана нашей русской землею для лучших ее сыновей. Вот есть такое поверье между солдатами, оно так бы не, не очень громко озвучено, но такое есть поверье, что если солдата дома, очень любят и ждут, да, то непременно вернется. Вот песня, на стихи того же Белеченко называется, я ее назвал "Военный роман". Когда тревога ставит ногу в стремя, не убывая загорится время, и мы пойдем сменая зеленя. За танками надев противогазы, на жизнь и смерть по голосу приказа. Любовь моя не покидай меня, любовь моя не покидай меня. Тара тара тара тара, тара тара. Когда в горах или в пустыне дальней придет последний час исповедалины, на линии прицельного огня то этот час дарит в нашей чести Ни одного с товарищем вместе Любовь моя, не покидай меня Любовь моя, не покидай меня Когда в кругу веселого застолья Где есть стихи и речи льются вольно И нас полонамеками манят Горят глаза и светят чьи лица, Дай руку мне, дай сердце не разбиться Любовь моя, не покидай меня, Любовь моя, не покидай меня, Это же да где только да та да да да да да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 под подтанки, со связкой гранат, то Москву отстоял и не стал. Сталинград! город, кто страну защищая себя не жалел, кто в подорванных танках под Курском горел, кто в горящей машине, как фагель живой, направлял самолет на фашистский конвой, кто в боях. Лобовых Не боялся штыков Кто в тылу, О, кто в саркетных атаках Фашистов топил Кто в тылу у врага Зашалоны крушил Кто в боях лобовых Не боялся штыков Кто за в бою Умереть был готов Кто себя не щадил От победы на шаг Кто поднял над рихстагом Простреленный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 вонёте в беду, как мы, в сорок первом году. Раз уж снова, друзья, вы попали в беду, то как мы, в сорок первом году. Я спросил у Володи, почему в сорок первом году? Может быть, это сорок третий, сорок второй? Не-не-не. Вот. А он говорит, да дело в том, что... Почему, понятно. когда маршала победы Георгия Константиновича Жукова спросили, какой период войны был самый тяжелый Думаю, в вашей территории? Он сказал, что 41-й, когда фашисты под Москвой. Да. Вот поэтому здесь 41 год. Ой, в, бин да. бинокль а? на в бинокль смотрели на нас. бинокль смотрели на нас, их маршал. Да, М да, М да. Нет, честно рассказывай. Ладно. Так, вот тогда перейдем уже. Вот тоже Юрий Беличенко, две песни, которые я сделал, «Перекличка» и «Военный романс», он написал чудесные такие стихи, которые называют, так, я назвал так, «Карасиное озеро». Ну, дело в том, что у карасей в этом озере ну, жизнь такая же, как у людей. Практически те же самые проблемы, что у нас. Тоже никуда не денешься, тоже ограничен всем, что только можно. Ну, Песня чудная, она прям вот про вас с, нами, про нас с каросином, ой, а, все. В каросином озере степном В каросином озере степном Зацветает зеленью волна Толь река иссякла под окном Толь водиться стала саванат Перелетным утком, да гусям и то что, на крылья и лови? А куда деваться карасям? Никуда не дерешься, живи За день прогормиться, не пустяк А осторожно чейки, И карась наплавается так, что уже не держит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 и она мерещится ему, голубой в читать волне, С камышами вылистом дыму, с кукурузным зернышком на дне. Он бы всю протоку отмахал, плыл обгоняя корабли, Но протоку трактор запахал и на ней посолки. Ну что, перейдем к классическому репертуару. Это была «Ражмин» как Да. Я сегодня дождь, пойду бродить по крышам, давать панели полоскать. В трубах тарахтеть никого не слышать, И никому ни в чем не уступать. В трубах тарахтеть никого не слышать, И никому ни в чем не уступать. Я сегодня буду самым смелым, Самым робким буду сам собой. Синим, рыжим, белым, от разноцветным, синим, рыжим, белым, радугу, отрывшим, от рекой, Я сегодня дождь, и я ее поймаю, зацелую, золотую пряч. Захочу до самого трамвая, буду платить плотно прижимать. Захочу до самого трамвая, буду платить плотно прижимать. Я сегодня дождь. Валкой пес там стал высыхать. А на утро свежие фиалки, кто не положит в кровать? А на утро свежие фиалки, кто не положит в кровать? Так, вот просили новогодний стих. Там просили. Стену. Это тоже Петр Вегин. Ну падай, падай снег, Крути мой белый сайта Двенадцатого месяца Пошёл десятый час. Ну падай, падай снег, А чёрные асфальты По праву циркачат, Развейся, как гимнаст В шарманке. Декабря ты песенка о грусти, Но падай, падай снег на тени от людей, И нас от людей Тебя сегодня впустят Звенящим петушком На котику церкви, Пока ты плечи крыш. И у тебя задание предателем Перезулу девичьего плеча Но падай, падай снег Сойди в горизонтальность извилистым путем скрипичного ключа Да нынче одержим болезнью без мата Коллекцию следов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 Вот э, у меня друг, поэт, приятель Иосиф Робинович, которого зовут Боцман, вот он сам много плавал, даже организовал экспедицию на месте гибели Челюскина, где они искали этот корабль погибший, оторвали от него кусок борта, отправили в Данию, где он был построен, там подтвердили, что это Челюскин, вот они там снимали кинофотоматериалы, да, все это, короче, сняли фильм об этом Челюскине. У меня там три песни к этому песня ну, его стихи были написаны. Ну, вот. И его, он сам еще поэт прекрасный, и был в Ирландии, в Северодвинске, где наши музей военно-морских сил, военно-морских боев, в общем, вот, очень много там он бывал. И на подводных лодках. И вот... Много писал про море. Вот хочу спеть, вам подводный вальс. Я не знаю, по мне не пел ни разу. Называется подводный вальс, хотя это не вальс. Но он называется подводный вальс. Вот что хотите, то и делайте. торпедами качаются, За спиною моторы ревут. Только в женщины вам не отчаяться тем, что верят и любят и ждут. Только в женщины вам не отчаяться тем, что верят и любят и ждут. А пока вы на вахте с ребятами. И без права на страх и тоску. Звери злобные, мины рогатые, Сердце женское рвут по куску. И в поход мы ушли не за славою, А погибнут. Так хоть не зазря Мы сердцами Мужскими Корявыми Заслоняем И вас, и моря Спим над смертью Со смертью Повенчаны Но опять Мы ее Пластьте, женщина, радуйтесь, женщины Мы живыми к причалу пришли. Пластьте, женщина, радуйтесь, женщины Мы живыми к причалу пришли. На торпедами коки качаются. Боже, завтра нам слово в поход. Только женщина мне улыбается. Та, что верит и любит и ждет. Только женщина. дизельных лодках, не на наших современных атомоходах, на где там турбинные двигатели, а тогда были дизель, дизельные моторы, и поэтому моторы за спиной, поэтому за спиной моторы ведут. И yeah. во-вторых, там так тесно, что койки у матросов прямо над торпедами, под ними прямо вот торпеды, которые yeah. должны были выстреливать, вот поэтому над торпедами койки качаются. Это ж такое, такое... Oh. Не пожелаешь никого. А! Ну! Хочешь? Нет, я по времени. А, а, смотрите, я могу закончить. Нет, нет <соценно> только, мы только начали. Там останется еще <соценно> много, так сказать, на, на Тарковского. И... Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Ну вот. А, а вот корабли еще просили с Петра. Корабельный Мас... мостик. И будет Хорошо, корабли, корабли, стихи Академии Розя. Рожа. Корабли дрожат нетерпеливо. Корабли совсем как поезда. На спиной тюреневой зари. Желтая звезда над спиной тюлиневой залива, да гора желтая звезда, бег спит, пососывает. Разве только вахтины у Вдруг вспугнет шагами и ждёт? Разве только вахтины у Вдруг вспугнёт шагами и ждёт? Корабли отваливают в пол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 Кланируем я низко Вольному простому флагу над волной Мостик Кланируем я низко Вольному простому флагу над волной Годы, годы, годы Корабли уплыли Но поныне счастлив я судьбой своей Мостик Кланируем мы. Где бы не бросая в жизнь я корей, Мостик, торопили, мы с тобой дружили, Где бы не бросая в жизнь я корей, Где было бы море, не было бы злота, Мне не знать разлуки и не ведать встреч. Мостик, торопили, снова ты кого-то, Как меня когда-то хочешь называется плав состав ну вот, ну вот открывает он капитан первого ранга он, он же не знает разве что такое плав состав это ж... мы уходим на сушу отслужив не устав но матроскую душу переж ⁇ плавсостав. плав состав плав состав это флота кость морская и стать и работа работа и работа опять, и работа работа, и работа опять. Плав состав парни на далекой волне, и тоскую гитары по родной стороне, Я за землю, за нашу, постоим до конца, я в разном экипаже. Бьют дружно сердца, Я в родном и пажен, Бьют зарожно сердца, Мы уходим на сушу, Отслужив не устав, Матросскую душу Бережет плав состав, С плав составом в ненастие, В синевой, во тьму Только выпало счастье. Быть причастным к нему, только бы выпало счастье, Быть причастным к нему, дай да да да да да да было счастье быть причастным к нему, только было счастье быть причастным к нему. Ой, столько еще морских хочется, но вот надо. Классики прийти. В твоих плечах витая, ты продолжение луча светает. Светает под оружники свисаю, светает под ручники В свет продал Ага, небо так. Пошел. Сигиль Давида Самой Лова. Ну вот, сыпочек спать, пора. Вокруг не. Потемнели Черневаруньего Перад Ночное Оперенье Закрой глаза Вверху Луна Как рог На свадьбе Гриттится Кричит, кричит Ночная птица, до поворачения ума. Усни скорее, до поля от ветра горько заскрипели черные воробьи на Во тьме прохожий человек березы словно купола Все на себя похоже, вроде все, как всегда, везде, Отчего мне так невозможно, В этот свет осенний день. Синим днем вдруг послышится с неба песня журавлиный звон, как отбившаяся, отстаила дальние голоса, В непонятной своей печали, Омечаленные сердца Изумительно интересно, когда в тихий осенний час. Понад полем, по над журавли летят. По полем, по лесом, журавли летят. Понад полем, понад лесом журавли летят. Стихи Александра Ойслендера, Тоже капитан первого ранга. Встань зарею и утром рано Ты увидишь, как журавли Улетают в чужие страны Непрерывно трубя вдали Трудно жить без тепла и света И курлыч летят огни Чтоб загнать за морями где-то Уходящего лета ты не мы не птицы и легкой жизни, мы не ищем с тобой, мой друг. Если пышут по всей отчизне листья с плодоносы вокруг, снова бьет по полной раве ливень рвущийся за порог, и уж слышен, не загорали в юге обледенелый рок. А пока торжествует осень И под ветром свист Умывает дождями осень Каждый кустик и каждый лист Здравствуй, время вдохновений, Время свадебных телеграмм Время пушкинских вдохновений В легком виде утрам Здравствуй, время вдохновений, Время свадебных телеграмм Время пушкинских вдохновений В лёгком инея а, Я этим не собирался. А, раз пушкинское вдохновение, Тогда спою песню на стихи Марии Вегги. Мария Вегга была такая поэтесса, Которая с первой волной миграции Родители увезли маленькую девочку пить во Францию. Вот, но ей настолько привели любовь к русскому языку, к поэзии Пушкина, что она очень жалела, что не жила в эпоху Пушкина и не была его женщиной, потому что она завидовала тем женщинам, которых он обессмертил в стихах. Ну, конечно, да. вот она была вот так переживала. Ну вот об этом она в песне отразила. А, так, сейчас. А. Эпиграф. Последний звук, последние речи. Александр Пушкин. Он их любя боготворил, Он благодарным оставался И тем, к которым приходил, И тем, с которыми расстался Своя чужая жена? Порой страсть, порой причуда, Но ими жизнь обрена, И в каждой возражалось чудо. И нет измены, нет греха, Есть смена счастья и печали Высокой музыки стихов. Где голоса не озвучали, Где столько нежных губ и плеч, Лилей и роз, огни их хмеля, Но для себя его сберечь, Какие женщины сумели. Что могут значить имена, слой место встречи новой Была ли верная жена Иль Анны Керн, Иль Воронцовой Виль и Незиль тайных грез На берегах квадал Квивира Он их воспел и превознес И сделал вечными на настоящей Женой То подчиняясь То владея С ним шла Дорогою одной От царско-сельского Лицея До гроба Только та одна что отражалась и горела У других мечта его весна И вдохновение без предела Он не дошел, он не допел Вокруг него гасили свечи Но от нее поймать успела Последний звук, последние речи, Укрыв его крылом своим. В снегах кладбищенской постели Она легла без смерти с ним, Из рук не выронив свет. Чего есть? Скрипка и А скрипка и Вот скрипка и Николай Николай Ванчетряпкин. Вот с этой песни я пришел. А, я и мухи Француз. У меня был написаны. Вот скрипка и А Я к нему пришел домой. Он был так раз, ой, потом он к у меня дома был. Потом он приехал. Он из Левцева потом приехал на юго-запад Москвы. Я к нему там... Он приезжал ко мне в Курчатский институт. Я же там два года органи организовывал, проводил музыкальные вечера, встречи с, с поэтами, с любимыми мною. И тоже там и Тряпкин выступал, и Арсений Царковский, и Юрий Кузнецов выступал, и Олег Чухонцев. Ну, не причесть фантастика. А у меня если были... Песни на каких-то из них, то я был счастлив, если они разрешали мне спеть и песни, их стихи на своих концертах. Так вот Арсений александр Ковбский мне: "Давай спойте мои песни". Я вот перед сидел на сцене, я, ой, это вообще каска. Жалко, что не было моего фотографа друга в этом зале, чтобы я вообще гордился всю жизнь этим, этим снимком. Да, ну вот галубейми погулял. Ой, галубей. Я уже начинаю. Буду.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 тебя из далека, скрип мои колыбели, Помню тебя из глубока, песню пою. тебе, слышу тебя из далека, скрип мои бели. Помню тебя из глубока, песню пою. пастуши, то ли поход вчерашний, то ли моих кормилиц, бос уша стоит, скрип моей колыбели, вымах отцовской шашки. Скоренья, сколько опять верно Грозы прошли над миром Древо отцов свалилось И на сыновние плечи Прямо упало оно же на тех погустах Грустно поются ели Пусть говорят на струнах ветка со всех сторон, позже послышится в песене скрип, магиялы, бели, жизнь моей человеческой, благословенный. Слышу тебя издалека, скрип моей колыбели, помню тебя из глубока, песню пою тебе, слышу тебя издалека, скрип моей калыбе, помню тебя. Песню синюю бою тебе. Так, ну что, я два раза каждый, я уже, по-моему, все припил. Вы прям от кошевого лоса. Кошевого свой песен больше ста пятидесяти зачне все вот откоси волоса я к сожалению не захватил с собой я <связь> Он потом <Он> напомню <связь> а я... напомню да и, да вот если бы я знал что будет такое я бы ее взял потому что я ну, надо... <связь> ну, это, это из тех песен которые я не, не пел никогда при надо... а дороге дороги А дороги дороги ну, это вообще древность такая Самая первая песня, которую он написал угу. На стихи Юрия Колесникова Честно Дороги, дороги, горь в вот Увидев еще и запарты Шагают ребята по этой земле Цветы оставляем на карте Поем о дымных кострах О весне Поем о дождливом ненасье Поковывал на небесный косяк, нам прибито, а как видно, на счастье. В горы веки, ранний рассвет у нас под каждой спиной. Юности песни и яростный век берем в дорогу с собой. Поем о дымных острах, о весне, поем дождливом ненасте, и подковывало мы, на небесный косяк, нам прибита, как видно на счастье. Но там, где людей не ступала нога, где только медведи бросили, Однажды придем, и глухая тайга. Приметь свои сторожилы, Поем О дымных кострах О весне Поем о дождливом Ненастье И подкова Луны на небесный Косяк Нам припита Как видно на счастье И подкова Луны на Небесный косяк Нам припита и нужно счастье Это первый. Отлично, да? кто ленивый? Кто ленивый? А пыль? А, да, а кто ленивый? А пыль? Пыль. А пыль? Хорошо, честно. Ленивый то что еще? Ну хорошо, и потом про ленивого. Про пыль я Честно, это стихи, так были, Лев Кондарев написал. Сейчас, сейчас. Я проехал много стран, много я прошел дорог, был клубилась как туман у моих усталых ног. Логим и крутым тропом Шел я много лет Мне на сердце словно дым, Лег дорожной пыли след След лишений и обид Борожений и утра Был не раз я ложью бит Изменял мне друг и брат В кости, в кровь мою залоин Пыль въедалась не спеша, Но как зеркало сквозь слой пыли И душа. Отражая до небес Шелест трав и птичий край, Край разбуженных чудес Бил сердце русский русской край. И теперь, пускаясь в путь, чтобы зорче видеть пыль, я хочу с души встряхнуть пыль. А попивайте. Не хочется видеть, мне хочется знать, не хочется всюду скорее побывать. Я душу открою и сердце отдам, озером рекам, лесам и горам. Кто счастливый, Кто я счастливый? счастливый, потому что невидимый, можно ростом небольшой, но задокрыт душой, нету крыльев, но лечу. Быть счастливым, я хочу. Кто счастливый? Я счастливый, потому что невидимый, Может ростом небольшой, но зато открыт душой Нету крыльев, но речу Быть счастливым я хочу Я летом и встужу, и осенью вслякать не стану В дороге ни охот, не плакать в любую погоду В любой ненастье Россия моя. Синёкое счастье. Кто счастливый? Я счастливый, Потому что не ленивый. Может, у вас там небольшой, То-то, то, -то крыт душой. Нету крыльев, но лечу. Быть счастливым я хочу. Кто счастливый? Я счастливый, Потому что не ленивый. Боль ростом небольшой, но надо открыть душой, Не закрылев, но лечу. Быть счастливым я хочу. И вы, не ленять не, не спеша понемногу, Возьмите гитару и сбогу в дорогу, И там, где в предхровье гремят водопады, Вам будут как брату любимому рады. Кто счастливый? Я, я, я счастливый, Потому что не ленивый может ростом небольшой но наesso открыт душой нету грыльев но не хочу быть счастливым я хочу кто счастливый? Я счастливый потому что не ленивый. может ростом небольшой но got Kobe душой нету грыльев но не хочу быть счастливым я хочу <полагающий> вот это песня, <посу> я <посу> помню, что ты говорил, я даже не